Всем добрый вечер. Э -э вот перед мы сделаем вот такое видео. После этого мы планировали стрим сделать сегодня. Но ну, уже начать сутки. Мы сделаем видео, а потом мы все же сделаем стрим. Стараемся сделать стрим в воскресенье. Надеемся, что таких неповодок с интернетом у нас больше не будет. В этот раз они были, мы решили сделать в ночь с 17 на 18 число такое видео Итак, заходим и продолжим немного наши поиски нашего потерянного корабля Итак, что у нас тут? Смотрим, получаем дневные награды. Отлично. О. М -м -м. Так, так, так. и сворачиваем. Так, так, так. Ну что ж. Идем на лифт. Поднимаемся выше или ниже там. Сейчас посмотрим. Так, это мы на карусанте, в центре Галактической Республики. Так. А, все, верно, идем туда. Ну, побежали. Отлично, отлично. Да, поднимаемся наверх. Так. А, у нас тут есть героические миссии. М -м -м. Но ну, так. Пока что мы не будем их убрать. Мы потом их возьмем. Может будем потом, э, например, в течение недели посвящать и их играть. Ну и потом что-нибудь еще делать. Ну, пока не будем. Просто посмотрим, куда нам нужно. А, а, так, так, так. Кстати, а карта у нас не показывается, смотрите. Но тоже вот так вот открывается. А что если мы переключим на вот такой? Вот тогда она показывается так даже лучше так управляемся на нашем хваленом такси так даже кажется вот нам лучше да когда вся карта так видно чем каждый раз открывается окно на больше, которое занимает большую часть экрана. По крайней мере, так нам кажется лучше. Да, по любому. Побежали. Видите, как он, наш персонаж быстро перемещается. По карте вот, можно видеть. Ну, на ездовом животном еще был бы быстрее. Пока нас его нету. Не, не, не, туда. Сюда, да, да. Мы на месте. Искал меня? Похоже, он не рад нас увидеть. Нам есть о чем поговорить. Он слишком агрессивен. Похоже, он просто хочет от нас избавиться, но мы не хотим уходить. Хотим поговорить и знать, нужны нам информации. Потому что мы кое-что ищем. Вы связались с не той личностью. Он нам не верит. Да что вы говорите, он говорит. Это может закончиться плохо для тебя. ему кажется стало по-настоящему скучно ладно ладно поиграем мы любим играть <связь> но они нас не послушали Значит, идем дальше. Болтаем с нашим другом. Да, немного у нас были некоторые проблемы с охотниками и за головами. Но мы с ними справились. Там был потенциальный союзник. По-прежнему ищем Скавака, потому что он угнал наш звездолет. следующее слово за нами. Я не в настроении. Все, что мне нужно, это вернуть мой звездолет. Он просит у нас прощения, но его ждет не иммидианец, поэтому нам придется подождать. А, он любит запах свежих кредитов так могу и я делать тогда никому не помешают лишние кредиты Кажется, наши усилия окупились. Его информаторы просто сообщили ему, что Скавак сражается с кем-то. И находится на территории Джастигаров. Что мы поймали его. Еще нет. Джестикар не очень любит чужаков и поэтому скавок рискует. Джестикары не звучат так плохо, от них может быть польза. Вот информаторы, брат и сестра. Но мы должны быть осторожны в секторе Чистикаров. Что его инстинкт подсказывает ему, что кого еще не раскрыл все свои карты. Я это учту. Итак, смотрим, что мы можем дать нашему компаньону. Так, ничего. Итак, так. Подбираемся сейчас отсюда. Может что-нибудь продать за хорошую цену? Nice ну вот так. Mm -hmm. Ну ладно, это... Стоп, пока все оставить. идем дальше снова садимся на такси то есть мы должны быть осторожны сталкиваясь с калоком может быть довольно опасен. побежали сейчас мы все выясним что там происходит О -о -о -о. так похоже не сможем мы скрыться. Что ж. Придется с вами сразиться. но правда бой был недолгим так что сильно они нам не помешали так это здесь хм, говорим с джоу это один она один из информаторов э, того человека который нам рассказывал А, она вместе со своим братом ищет скалка для нас. <соспитут> Похоже, не очень нравится этим заниматься. Так найди новую линейку работы что мы можем знать, мы живем в небесах, мы не можем знать об этом То, что знает она она наметили что с ней не очень хорошо поступили а, возможно я могу помочь только если у нас есть выбор тогда мы можем помочь если мы хотим поймать скалок нам нужно освободить ее брата нет ничего более проще чем это <свес> а если мы ничего не сделаем то дроидами-глазами, тогда джистикары узнает наше лицо. Мы не хотим этого. Джистикары не беспокоят меня. Но она не может позволить это, что рисковать своим братом? Должна вытащить ее брата из того центра, который она имеет в виду, прежде чем что-то с ним произойдет. Что если он будет мертв? Нам не следовало это говорить. Тогда мы не сможем достать скалока, если он будет мертв. Мы с ней будем связываться по голо-коммуникатору. Отлично. Теперь идем спасать ее брата. так они нас не пропустят без боя вот так Так, сюда мы не пройдем. Хожу по крайней, обманываю смерть. Разве что чуть-чуть. Отлично. близко даже очень близко ну что ж сразимся Ладно, но это дало ему время, чтобы справиться с ним. Отлично, идем сюда. Да, очень, очень близко. Так, похоже нам надо ломать камеры. Вот каким способом. А, ладно. Отлично. У нас еще камеры. Там, там есть камеры. Но для этого нам еще придется с ними разобраться. минус еще одна камера так а вот и еще одна камера так нужно еще нужно еще две камеры вместе. А, -а, а точно теперь получись полна огня соглашение похоже забыл про меры предосторожности но главное что мы живы так еще готов это угу. уничтожен теперь нам ничто не помешает поговорить с еще одним информатором который поможет нам найти скалока это бесценно похоже это скалок его поместил сюда его заставили сикар его заставить статься ты... сладился с калаком не обменяйся огнем без инцидента а это он сам позволил чтобы джистика его поместили сюда это была плохая идея но он понял свою ошибку когда они поместили его сюда Скалок уже ушел далеко отсюда. Мы нужны ему, чтобы освободить его из этой клетки немедленно. Отлично. Мы как раз здесь по этой причине. Не уносим, мы не оставим тебя. Это второй раз, когда мы пришли к нему. Он должен перевооружиться и обновить что-то свое Включение Скаука Благодарит нас за то, что мы помогли ему Перестань называть меня так Назвать нас вышестоящим гражданином. Когда он вернется, он будет... Запросит официальную рекомендацию касательно нас. Если это того стоит. Джиг. Он чувствует как его внутренности выходит наружу то есть сестра послал меня он видит что в определенная не является части с ним джистика сделали он не очень хорошо себя чувствует там дармос попросил нас помочь он увидел что-то что он не должен был бы видеть мы не поверим в это но джистика Торгуют э, с империей и, скажем, ведут торговлю с империей. Это странная дружба. Скалок и имперцы смелялись о чем-то, он не уверен о чем. Имперцы взяли скалок подземные этажи Крусанта. Подземный Воркс. the Ну расскажи мне о.. так называемых работах. The Works. Никогда не слышал об этом месте. Это большие станции силы. Волксы mm. – это ничего, но токсические останки и дроиды-берсерки. Эдик, который спускается туда, не возвращается. Я вернусь. Он хочет домой сейчас. Это было худшее который которое он когда-либо был. Все, мы его освободили. Ура! будто он испытал и учуял как ранкор бросается в течение недели. Что-то такое. И он благодарит нас за то, что мы его освободили из заточения. Без проблем. То есть. Мы думали, что он ребенок, а он настолько стар, как и мы. Не надо быть настолько драматичным, он просто испытал немного мучения. Всего-то. Удачи нам от нашего друга. Она нам еще понадобится. Это точно. Так-так-так... А ну-ка... Отлично... Посмотрим ка. О, oh. не пойдет. И так и так. Даже может что такое ему дать. Вот. Ну на этом мы будем заканчивать. Продолжим погоню за скалоком в следующий раз, когда мы будем снова играть за этого персонажа. На этом у нас все. Всем спокойной ночи. Надеемся, вам этот небольшой отрезок нашего путешествия понравился.